Всем привет, с вами я, Крафтон Games, и сегодня в этом коротком видеоролике я хотел с вами обсудить одну важную деталь по поводу моего канала. Я бы хотел спросить у вас, проходить ли мне старые видеоигры, которые уже выходили на этот канал, либо же нет, такие как Некоменчерс Story, FNAF либо Ютуберс Лайф, потому что... Те прохождения, которые я уже выложил, они мне очень не нравятся, потому что у них очень плохое качество, очень плохой звук, да и было это давно. Так что если вы хотите, чтобы я перепроходил старые видео игры, пожалуйста, пишите в комментариях. Потому что те игры, они мне очень нравятся, тем более... Новые игры я тоже буду проходить, вы их можете предлагать в комментариях, кстати, как делают некоторые мои подписчики. Но я их буду проходить, естественно, намного реже, чем старые игры, потому что сначала я перепройду все. Всем спасибо за внимание и просмотр данного видеоролика. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмякайте в колокольчик. С вами был я, games и всем пока-пока.